Привет, друзья! Сегодня мы собрались в Чеппером для того, чтобы э, создать нечто. Это будет э, украшением любого интерьера. Я думаю, что Эльдар сейчас расскажет такую фишку, очень интересную, как это сделать. Интересно, с кайфом, с драйвом и получить от этого массу положительных эмоций. Масс. Ну, не только эмоции, но еще и произведение искусства. А Фишка-то очень простая. Мы просто берем любую картину любимого художника или репродукции картины делаем вот так и смотрим в эту дырочку волшебную и находим какой-то прекрасный красивый кусок и как могу любимой красками размазываю и получаю это пятно главное это ваш любимый художник и вы можете гордиться тем что часть его творчества находится у вас в интерьере, украшает вашу стену, и вы сделали это своими руками. Это делается очень просто. Сейчас мы это все попробуем, сделаем и даже покажем. Все. Супер. супер, Очень интересная идея. Сравится? Я просто, да, с радостью ее подержу. Здорово. Мне тоже кажется, что это будет очень увлекательно. Я давно не держала кисти руках, давно не писала. Это здорово. Это здорово, что давно никто из нас не писал. И что, в общем-то, мы находимся на равных почти с теми, кто захочет потом это сделать. Поэтому, хоть мы имеем какое-то отношение к творчеству, но никто из нас давно не брал кисти в руки. И поэтому мы будем делать то же самое, что делаете вы. Берите с нас пример, и вам понравится. Вперед, Вперед. Вперед. Так. Значит, идея такова. Давайте, да? Еще, раз, Наша арт-сессия проходит на территории Абисгруп в салоне красок Дюлокс в торговом доме Армада. Я благодарна сотрудникам компании Trade и лично генеральному директору господину Гамедову Руслану за подготовленное помещение, угощение и, главное, акриловые краски Дюлокс. Здесь и сейчас мы пробуем на себе качество этой непревзойденной английской краски с высокими потребительскими свойствами. Преимущества ощущаются и видны сразу. Это сочные, стойкие, насыщенные цвета, эластичные, консистенция густая, как сметана и отлично смешиваются с друг другом. Прекрасно ложатся на заранее загрунтованную поверхность акриловые краски экологически чистые и разбавляются простой водой и поэтому они не издают запаха, свойственные растворителям для масляных красок засыхание краски поляризация происходит не моментально но без трещин это очень важно, можно завершить работу и через некоторое время день-два, если конечно необходимо а в наше быстротекущее время лучший формат работы это а-ля то есть быстро, на чувствах на первых эмоциях и впечатлениях. Акриловые краски еще и универсальные, многогранны. Можно использовать современные техники для придания рельефа и текстуры, примешивать разные фракции, как рис, песок, ткани и так далее. И применять самые разнообразные инструменты – кисти, мастихины, губки, ткани и даже свои любые части тела. И еще. Стоимость акриловых красок доступна для всех. Ну, значит, творите, друзья, украшайте свои пространства работами своими, пишите акриловыми красками. Смотрите на работы гениальных художников, которые впервые начали использовать акриловые краски. Такие как Энди Уорхол, Ротк, Ньюман, Хокни. Слушайте, мне нравится, мне нравится, что у нас он получилось. Она такая позитивная, а она такая динамичная, сложная. Я не знаю, она украсит любой интервью. Вот просто любой. Здесь э, залихватские Лихватске, Здесь, э, ну, чувствуется, что люди уже работали с цветом, с формами, и это получилось. Мне нравится. Спасибо. Супер. Молодцы. А вам? Я, я просто здесь вам восторг. На самом деле для меня вот... Прокачка энергии, помедитировать вот я это люблю и когда ты пишешь картину, действительно вкладываешь вот, как я говорила энергию душу, свою. И еще плюс ко всему это все можешь повесить у себя в интерьере, это здорово. стоит Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. я тоже я хочу сказать огромное спасибо за эту прекрасную картину, которую мы вместе писали. Мне кажется, этот опыт ну, настолько ценный, потому что как-то не было такого, что кто-то там подходил, толкался, все изливали свое творчество. Вдохновляем, вдыхали в эту картину, там, через себя, через свою личного признака, переносили какие-то эмоции, чувства, уважали Я благодарна всем. Тебе, Карлодашкин, очень хорошо переносили. Спасибо. Спасибо. Ну, самое главное, что, ну, самое главное да? что это все получилось, гармония характера, гармония чувств, которые, как правило, в очень индивидуальны, да? они не хотят никого привлекать в свой к работе и прячется даже, а тут все открыто, Четыре характера столкнулись на одном холсте и получилась какая-то удивительная гармоническая штука, которая может прижать людей, это вообще хороший ход для примирения супругов, да, врагов и тогда и даже перемирий к Мироуму, что ли. Не знаю, ну, Фамилия художника, имя, сестра, имя. Смолевич. Недалеко, но не Мадридович. Не знаю. Его... Кандинск? Опа-на! Опа-на! Молодец. Браво. Это Кандинский? Это Кандинский. Это пейзаж, который мы сейчас вам покажем. Это... Маленькая пейзаж. да да Опа-на! Ой, картина. Вообще-то вот так она должна быть. Называется Кандинский... Церковь Мурнау. Мурнау, да. У да. меня аж мурашки подел. Пошли. О, это мурашки, видно, что, что пейзаж угадан. Да. А, по большому счету это можно укладывать. Можно, да, можно укладывать. Это абстракция, которую мы вытащили. Так, фор маленький и фор для того, чтобы ну, присоединиться к творчеству. Прикоснуться. Прикоснуться к творчеству. И это здорово. Мы поняли, что... Работа мастеров – это уже такая легкая вещь, да, даже вы, потому что мы в поисках цвета были, в поисках вот этих мазков, э, в этой подаче, да. А смотрите как это легко и просто. А на самом деле это, это такое мастерство, это... Ну, в общем, одним словом, дерзайте, работайте. Иногда это можно сделать вот на таком картоне на бумаге. Можно сделать масло, можно сделать акварель, буашину, чем угодно, пастель уже работает, какой угодно. Но главное, работать и у вас это получится и будет такой кай. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Получилось. Спасибо.